Ну, э, я, вам, я вам скажу, это, это неудивительно, мы знали об этом, в принципе, знали, что я я И я прошу всех нормальных людей, нормальных людей, относиться к этому спокойно. Э -э -э -э, не трогайте его! Не трогайте! Не трогайте парня! Там берица! Ребят, все нормально! Не трогайте парня! Никого не трогайте! Я журналист! Слава Украине! Слава Украине! Значит, Украины все успокоились да? За что вы видели? У вас есть фото, видео, то, что вы видели? Зачем реально. Я не веду, я не веду. Сколько люди? Да. вас человек? Человек здесь напало. Да, абсолютно. Абсолютно все нормально чувак. А проблема? Вас просто били, вас не Судя по обманку, что, что дальше вы намного больше и... Больше... Чем 10 человек? Конечно. Что, что у вас Почему да Надо снимать вам на пылесос. Какие пылесосы? Скажите, какие пылесосы? Его ударил парень, парень который совсем занялся. Свидетели? Что это такое? О чем речь? Свидетели моря. У нас есть видео, У нас есть видео. Что это такое? Людей начали избивать. За что? Объясните. За что начали избивать людей, объясни. Идите в зал, в зал, Нас оттуда выгнули, с побоями. Пойдемте в зал, я вас беру за руку. Я что, вы женщина, чтобы меня за руку Пойдемте в зал. Нет, я просто предлагаю. Кто он такой? Сбили, говоришь, я за что с вами заработили? Да у вас, вас идёт кровь. Ну бывает такое, а что, а что идёт кровь. Ударили? Не, мне не москву дарили. Али Кроцем вы сидели. Я думаю, типа, что могло отбылось потому... Ну потому что русский фашизм, я нык как бы, в стадии агрессивного, ну, в своей агрессивной стадии, зараз, не больше. И, как бы, мы вымощены, зачем сражаться? Это нормально. Як как бы, ну, нас бьют, мы бьем, я лечу, что это абсолютно нормальная ситуация. Як как бы, ну, никаких проблем. Я подумаю, какие будут особисто для вас, после этого? Случая? Блин, ну, не хотелось бы стараться куртку, которая там засталась. они же знаю, наступства не будет, я А вы ведете, кто вас любил? А я веду? Ну по паспорты не предъявляли. Так вы будете писать заяву, может быть, на... Ну, я не думаю.